Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу с вами поговорить об эфирных маслах, которые помогают при заболевании горла. Он является одним из сильнейших из всех известных антиоксидантов и противомикробных препаратов. Кимьян поддерживает иммунную, дыхательную, пищеварительную, нервную и другие системы организма.